Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Сегодня у нас будет особенное видео. Сегодня у нас будет на обзоре самый лучший дом за все время существования моего канала, который побил все рекорды продаваемости самого проекта, то есть чертеж стен сверху с размерами именно планировки. И точно так же побил все рекорды почти что каждый пятый проект, разработку планировки, которую вы мне заказываете, я делаю именно по этому варианту. Поэтому сегодня я решил его доработать максимально. Какие вижу я сегодня доработки, нюансы на сегодняшний день. То есть я взял вот именно вот эту вот версию, которую сейчас вы видите на экране. У нее уже очень много просмотров, очень много покупок. И на основе вот этих вот ваших отзывов, заказов, потому что кому не показываешь, всем говорят, о мне нравится, о мне нравится. И она адаптируется, вот эта версия, на любой участок. Вот, поэтому я взял базовую эту версию, которая зашла вам, и сделал сегодня дополнительную версию данного дома, где учел очень много нюансов, которых не было в первоначальной версии. Поэтому, друзья, усаживайтесь поудобней, смотрите, не пропустите, это очень важный домик, который вам, я думаю, очень сильно понравится. Также у нас будет в конце смета на коробку данного дома. Если вам понравится этот дом, то чертеж стен на него будет стоить 300 рублей. И смета, будет, которая в конце видео мы посмотрим, будет стоить 500 рублей. Ну, а мы начинаем. Поехали! Дом сегодня у нас с самыми проверенными технологиями, поэтому дом одноэтажный, самый комфортный. Вальмовая крыша, приплюснутая, высота конька метр девяносто, ширина свесов 1 метр. Если делать по-другому, то дом будет смотреться не очень красиво. Высокие коньки не делают дом стильным, а здесь вот эти вот решения, нюансы, которые уже отработаны годами, делают этот дом очень аккуратным и красивым. Также самая надежная отделка для любого дома это кирпич. Кто бы что бы не говорил, любая штукатурка будет требовать со временем, там, по течению, там 5 лет, какого-то ремонта, перекраски. Может это где-то и плюс, но где-то и минус. Но если вы бомбите за самые надежные решения, то кирпич однозначно на первом месте. Также между окнами и где у нас кухня-гостиная, у нас есть планкен деревянный, в принципе, тоже хороший износостойкий материал. Окна у нас в пол практически везде, где это можно было реализовать. Поэтому домик смотрится очень стильно и красиво. Многие задаются вопросом, какие окна сделать. Я говорю всем заказчикам, панорамные окна всегда ваш дом выделят, сделают красивее. Если мы сделаем два варианта, панорамные окна и с подоконником, вы всегда будете по красоте выбирать только окна с панорамой. Поэтому я тоже здесь сделал панораму. Если кому-то нравится, можете сделать с подоконником. Самое главное, это начинка, что у нас внутри дома. А наружку можно обыграть по-разному. В этом доме у нас будет две террасы. Передняя терраса и будет маленькая, небольшая задняя терраса. Спереди у нас получается, это объединенная она с крыльцом. Очень функционально. Пришли, зашли, сразу прошли мы в дом. С правой стороны у нас здесь небольшой есть закуток, такой, где у нас поставлен столик стульчики зона граничит с кухней прямо если есть желание то можно прямо через окошко подавать там а летом какую-то еду если вы будете например отдыхать на этой террасе терраса у нас выходит на переднюю сторону также вот это вот окно у нас из котельной если при желании Хотите сделать, можно сделать здесь второй выход, котельная, кладовочка какая-то. Можно сделать хостблок для улицы, то есть функционал намного расширится. Домик у нас универсальный, практически может встать на любой участок. Нужно просто примерить, посмотреть, подвигать. Также сзади у нас вот эта вот терраса. И терраса это у нас предназначена для бани. Баня у нас сделана здесь отдельно, вход у нее вот через вот эту вот террасу, то есть нужно выйти вот из этого панорамное окно через кухню-гостиную, например, и пройти уже вот в эту вторую дверь, в баню, потому что баня из дома прямо... Когда вы заходите, например, в каком-то коридорчике, либо прям из кухни-гостиной у вас выход в баню. Это не очень удобно. Вот проецируйте свою жизнь, как бы вы сделали, как вы живете, как вы ходите в баню. Это, я думаю, не очень удобно. Я вот сравнил со своими походами в баню, и я думаю, что если мы выйдем мокрыми, грязными, там в тапочках, с нас течет. Выйдем в кухню-гостиную, то там же нужно будет опять прибираться Точно так же и в коридоры А здесь у нас отдельный блок бани, где мы можем переодеться, посушиться, помыться И сразу же выйти на террасу В летнее время мы можем вообще не заходить в дом Точно так же в летнее время это у нас дополнительная функциональная комната Когда мы можем просто вот, гуляя там на заднем дворе, на участке Зайти, сполоснуться, помыться, попариться И выйти сразу же на задний двор без захода в дом то есть, я думаю, это очень важное решение Точно так же, если, например, многие бани хотят сделать на дровах Как вы будете топить такую баню с кухни-гостиной? Представляете, сколько мусора вам нужно будет носить с собой постоянно Здесь же у нас все это решается То есть, возьмите себе на заметку супер решение для бань в доме И вот наша вот кухня-гостиная, где вы видите по фасаду у нас отделана планкеном Вот это вот с трех сторон С трех сторон она освещена у нас То есть, в любом случае, и запад, юг, север в Восток без разницы, куда у вас будет спозиционировано это помещение. В нем будет всегда светло и солнечно. Поэтому это одно из самых тоже продуманных решений, которые за последнее время я реализовываю в своих проектах. Переходим с вами к самой планировке дома. Сейчас она у вас перед глазами, и вы можете посмотреть, как здесь расположено и зонировано все пространство в нашем супер доме. Вот здесь у нас есть вход для ориентира, здесь у нас стоит вот терраса со столиком из, прямо из кухни. Заходим мы с вами в прихожую. Прихожую я сделал просторную, так как во многих проектах сколько я уже не говорил в любых современных проектах прихожую всегда обделяют но прихожая это самый главный буфер в домик, через который вы проходите сразу всей семьей нелогично будет строить такой вот большой дом для семьи из трех человек здесь будет перерасход по помещениям соответственно если вы строите данный домик то у вас в доме как минимум 45 человек и посмотрите на свою жизнь если вы приходите в дом одновременно там с работы забираете детей и школы заходите одновременно в этот помещение, то, соответственно, оно должно быть большое. И все могут влезти в него разом. Прихожая у нас здесь 7 квадратных метров. Это средняя размерка прихожей, который должен быть. Если у вас получается в вашем доме сделать прихожую больше, то... Не обязательно, не задумываясь, делайте это. Но функционал на этом нашей прихожей не оканчивается. У нас здесь есть большой платяной шкаф для верхней одежды. С правой стороны у нас есть обувница, ниша под обувницу, куда мы можем сесть и присесть, одеть нашу обувь и складировать ее. Также обязательно, стратегически лучший вариант для домов, которые вы строите, это санузел при прихожке. То есть дети зашли, в туалет захотели, помыли руки, пришла собака у вас, помыли тоже и лапы, дети забежали в туалет, вы работаете на улице, например, в летнее время, очень актуально это, забежали в туалет, не снимая ботинок, быстренько все сделали и дальше в бой. При прихожке собственный санузел отдельный очень нужен. Точно так же вот этот вот санузел выполняет две роли. Еще дополнительно это гостевой санузел. Зачем гостям вашим ходить куда-то в спальную зону, вот в эту вот левую часть, когда вы можете сразу, они пришли, увидели, а ага, здесь у нас туалет при входе есть, значит, они уже знают примерный ориентир, куда нужно будет идти. Соответственно, не надо будет блуждать и никого беспокоить вот в левой части нашего дома. Тоже супер проверенное решение. У нас, смотрим, дом поделен, как всегда, на две части. Это Спальная зона с левой стороны и с правой стороны у нас обще, общественная зона. Также у нас здесь еще добавился дополнительный блок в середине. Здесь у нас блок со всеми коммуникациями. Посмотрите, здесь мы все вместили, как многие заказчики любят, чтобы у них коммуникации были в одном месте. Вот здесь все это реализовано. Дом у нас большой, в одной части не получается. В больших домах в основном это уже получается две зоны с коммуникациями. И мы смотрим. Здесь у нас банный блок вверху по серединке все коммуникации в одном месте и кухонный блок с у нас в правой части нашего дома Итак, давайте пойдем все по порядку пойдем по спальной зоне В спальной зоне у нас располагаются четыре спальни первая гостевая можно в принципе ее переработать под ваш личный кабинет дальше у нас идет две одинаковые небольшие спальни по 9 с чем-то квадратных метров идентичные то есть чтобы дети не ругались у кого больше у кого меньше комната для э, небольших детей возраст отдать эти спальни им для подростков уже можно вот выделить внизу самая большая спальня спальня родителей у нас располагается в самом верху максимально удаленно от всех чтобы отдохнуть чтобы их никто не беспокоил в своих проектах в первоначальных я делал спальню поближе к входу вот здесь вот это была у нас сначала кабинет а потом шла у нас спальня родителей сейчас же я основываясь на своих знаниях доработках которые я делаю каждый день то спальню я удалил здесь максимально далеко Здесь у нас располагается спальня, большая двухспальная кровать. Также очень важным трендом в наши последние годы вошло это кабинет, где-то рабочее место предусмотреть это стопроцентно важно. И вот здесь же спальня я предусмотрел, рабочее место там для какого-нибудь родителя. Также у нас Г-образный большой вот такой вот шкаф, который встроен наполовину в нишу между спальнями детей и родителями, это для дополнительной звукоизоляции, то есть чтобы стенки не граничили вот так вот напрямую, потому что звукоизоляция будет хуже, чем вот сделать такой вот дополнительный шкаф. Все опять же зависит от вашего материала стен. Если у вас газобетон, то звукоизоляция будет не очень. Если у вас кирпич, то звукоизоляция будет максимальная. В общем, вот такая вот спальня родителей у нас удаленная, также окна у нее выходят на задний двор. Дальше возвращаемся мы с вами в прихожую, а в прихожую и нас ждет вот такая вот большая общая гардеробная для всей семьи очень удобно она расположилась прямо при входе соответственно здесь может любой житель этого дома зайти взять что-то для себя также здесь можно расположить пылесосы можно расположить там швабры и тому подобное все посередине дома легкая доступность для всего инвентаря здесь у нас расположился П-образный шкаф, куда можно поместить все в сезонные вещи, которые использует ваша семья. Дальше идем мы с вами чуть выше этой гардеробной. У нас есть постирочная. Постирочная 3,6 квадратных метров. Здесь у нас расположена стиральная машина и два больших шкафа. Ну, наполнение самих. Вот этих вот помещений вы можете выбрать любое. Я здесь сделал базовое решение, которое я бы сделал для себя. И из этой постирочной мы можем с вами попасть в туалет. Туалет я сделал специально отдельно от ванной. Вот с левой стороны у нас расположена ванная. Потому что функционал увеличивается сразу же в два раза. Кто-то хочет в душ помыться, в ванной посидеть. Кто-то хочет туалет, а кто-то хочет постираться просто, кто-то хочет взять сухую одежду. То есть вот этим вот буфером, вот этим вот э, самим помещением постирочной я увеличил функционал вот этого блока, блока санузла в три раза. То есть три одновременно человека могут использовать вот этот вот блок. Что было бы, если бы убрать вот эти вот перегородки? Многие подумают, что зачем мне вот эти вот перегородки лишние? У меня будет большое помещение, но если будет большое помещение, то функционал будет только для одного человека. Никто не будет сидеть там на унитазе и одновременно мыться и стираться. Поэтому, друзья... Если есть возможность, то нужно делать вот так вот. Еще одно из наиболее важных решений. Возьмите себе обязательно на заметку. Идем дальше. Баню мы с вами оставим на десерт. Ну, а сейчас мы с вами разберемся с кухней-гостиной, как она у нас здесь обыграна. Итак, смотрим. Вход у нас в кухню-гостиную... Сделан немножко нестандартно Дополнительная защита от чужих взглядов Точно так же, вот, например, кто-то в, в кухне-гостиной Жители вот этого дома, кто не относится, например, не принимает гостей К мужу пришли там э, гости его Дети спокойно или жена спокойная Из спальной зоны вышла, вышла на улицу, пошла по своим делам Вот, точно так же и наоборот Поэтому вот здесь вот я сделал специально Сделал вот такую вот нишу под шкаф для кухни Точно так же здесь можно, например, сделать, если вам очень уж нужно, дверь на кухню Начнем с самой кухни Кухня у нас П-образная, здесь она у нас расположена вдоль окон, вот это вот окно стратегически важное, в летнее время можно его открывать и подавать пищу вот на эту вот террасу. Также сбоку у нас есть окно прямо над рабочей зоной. Это, конечно, делает в минус навесные шкафы, но я думаю, для этой кухни будет все предостаточно, потому что нижние шкафы намного будет удобнее использовать, чем верхние шкафы. Также у нас здесь есть большой вот этот вот шкаф, куда мы можем засунуть всю встроенную технику и также все дополнительные вещи на кухне, которые нам понадобятся. Также бонусом для этой кухни является вот эта вот барная стойка, очень современно и модно, когда мы можем сидеть на этих стульчиках смотреть лево вправо в окна в любую точку нашего дома еще дополнительным бонусом для этой кухни у нас здесь организована котельная котельная у нас несет здесь несколько функций котельная для газа если у вас газ есть если просто электрическая котельная то точно также она у нас э, используется также можно использовать ее вот для хранения каких-либо продуктов. Здесь у нас стоит морозилка и стоят какие-то стеллажи, где мы можем хранить, хранить картошку, морковку и тому подобное. Дальше идем по кухне-гостиной. Здесь у нас стоит стол на 6 человек, большой, двухметровый. Здесь поместятся все. Можно еще запроектировать даже еще что-то дополнительное. Но здесь вот, в принципе, я смотрю то, что у нас помещение... Достаточно, чтобы даже побегать детишкам. И вот такая вот зона у нас здесь отдыха, диванчики, кресло. С левой стороны, как вы заметили, уже у нас стоит здесь камин. Камин тоже вписался, потому что это тоже... Многим заказчикам нравятся дома с каминами, но мы делаем вот, пожалуйста, получите, распишитесь, как говорится. И здесь вот у нас вот эта вот дверь, это выход на заднюю террасу. Вот это вот кресло можно сдвинуть, убрать, либо вообще просто его здесь не будет у вас. Вот, э, это планировка просто для примера, это планировка базовая, и выйти на задний двор. Задняя терраса у нас располагается сзади кухни-гостиной. Здесь она занимает у нас 11 квадратных метров. Здесь у нас стоит... Стоят два стульчика. Здесь можно отдохнуть после баньки, выйти по свежим воздухам, подышать. Также здесь у нас складированы дровишки. И, собственно, можем выйти через эту террасу на задний двор, либо в баню. Баня организована следующим образом. Заходим мы с вами с террасы. Сразу же нас встречает вот такая вот сидушка, где мы можем раздеться, повесить какие-то свои верхние вещи, надеть халат там и тому подобное. Также здесь у нас организована... С вами душевая. Мы выходим, когда из парной, сразу же споласкиваемся и идем уже по своим делам. Здесь же у нас топится печка, если она предусмотрена у нас на дровах. То есть минимальное расстояние от дров сразу же взяли, закинули. Можно даже дрова не затаскивать внутрь, а здесь брать, открывать дверь, взять, закинуть. То есть не морать здесь ничего. И у нас вот дверь в саму парную. Парная у нас тоже просторная, 5 квадратных метров. Для большой компании даже будет очень удобно. Г-образные полки. И здесь обязательно тоже предусмотрели мы окошко для залпового проветривания у нас здесь стоит в центре. Вот такая вот планировка дома у нас получилось Очень интересное, много современных решений, которые проверены временем. Поэтому берите себе на заметку дом базовый. Если вам хочется взять этот дом, но вам что-то не хватает или что-то нужно переделать, обращайтесь, все это сделаем. Если вам понравился данный дом, то чертеж стен на него будет стоить 300 рублей. И смета в конце видео, которое будет, будет стоить 500 рублей. Также вы можете сказать 3D-проект вот этого дома, взять у себя на компьютере, покрутить, он будет стоить 1000 рублей. Если вам нравятся мои проекты, которые я делаю у себя на канале, вы можете заказать себе индивидуальную планировку под свой участок и под свое техзадание. Все контакты под видео. Ну а мы переходим с вами в 3D, чтобы посмотреть глазами жителей этого дома, как все будет выглядеть. Вот он наш домик. Будет смотреться вот таким вот образом. Переднее крыльцо очень красиво получилось. Заходим мы по нему. Здесь у нас встречает дверь. Дверь, входная в дом, обязательно делайте, предусматривайте над дверьми вот такие вот окна, окна для дополнительного света. Если у вас прихожая достаточно широкая, то можно организовать свет вот с правой стороны, сделать полностью в пол, в пол окно дополнительное. это будет еще больше света. Дальше мы подняли с вами на крыльцо, и с правой стороны у нас вот такая вот терраса. Идем по ней, заходим, и здесь нас ждет вот такой вот столик. Здесь вот мы можем хорошенечко отдохнуть, посидеть летнее время, посмотреть на свой участок. Какой красивый у нас ландшафтный дизайн. Вот, на 4 человека, в принципе, вот так вот интересно у нас все обыгралось. Вот так это все выглядит. Также можно вот открыть вот эту дверь и передавать еду через окно. Дальше, здесь у нас есть дверь, либо это будет у вас окно, которое можно сделать хозблоком. Если вам не нужны вот эти вот все стеллажи для кухни, можно сделать хостблок для улицы, там хранить лопаты, какие-то еще инвентари для сада. Дальше заходим мы с вами в дверь, зашли мы с вами в прихожую. Напоминаю, прихожая у нас здесь очень хорошая. С правой стороны обувница, сели, разулись. Дальше, сняли верхнюю одежду, положили вот в этот вот большой шкаф, который хватит для всей семьи, если хранить, конечно, здесь только вещи, которые вы постоянно носите, то есть сортировать в любом случае нужно. С правой стороны, стратегически важное помещение, это у нас туалет, в туалете располагается у нас унитаз, и это обязательно рукомойка, здесь вот у нас идет вент-канал для вентиляции. Обратно выходим, и нас встречает вот эта вот большая гардеробная. Гардеробную можно обыграть по-разному. Можно сделать здесь простую дверь. Я сделал в данном случае такую вот распашную стеклянную дверь. Тут у нас П-образный шкаф такой. Наполнение можно сделать любым. 5 квадратных метров на всю семью, я думаю, хватит. Дальше идем. Левая часть у нас, напоминаю, спальная зона. Заходим. Самая большая спальня для детей. Кто выберет ее, тому достанется самый большой кусок. Вот здесь у нас стоит и шкаф, здесь стоит у нас и рабочее место, и диванчик. Диванчики, почему я делаю диванчики, а не кровати? Потому что диваны намного функциональнее. То есть ребенок, ему, кажется, посидеть, нужно расправить, убрать, сложить. То есть я думаю, диванчики намного функциональнее будут, чем полноценная кровать. И у нас здесь два окна на передний фасад дома. Идем обратно. Заходим во вторую спальню. Здесь у нас точно так же расположилось все. Диван. Здесь у нас расположилось рабочее место и также есть у нас большой шкаф. А кто у нас выходит на левую часть дома? Возвращаемся в коридор, идем в следующую спальню, третья по счету у нас. Здесь у нас идентичная планировка, точно так же все у нас выстроено. И возвращаемся обратно в коридор. И заходим в спальню уже родителей. Зашли мы в спальню родителей, здесь нас встречает вот такая вот большая двуспальная кровать, кровать напоминаю, 2 на метр шестьдесят, то есть кровать довольно-таки большая, почти максимально. Тумбочки прикроватные, окно выходит у нас уже на задний двор, здесь у нас вот такая вот перегородка декоративная, большой встроенный Г-образный шкаф, здесь мы зашли, никто нас не видит, здесь можно спокойно переодеться. Окно также дополнительно. И здесь вот чье -то лакомое кусочек, э, место такое вот, уединенное, э, место для своей работы. Вот так здесь у нас все это выглядит. С правой стороны спальня, с левой стороны рабочее место, кабинет. Если делать кабинет отдельно стоящим, то он будет занимать намного больше места, потому что там надо и дверь поставить дополнительно. И еще что-то. А здесь, в принципе, он ну, за перегородкой, никто не мешает вам а работать. И точно так же. Зато сюда никто не будет заходить, и звукоизоляция будет намного лучше. Итак, выходим обратно в коридорчик. И смотрим, с левой стороны у нас вот это вот стоит блок санузла. Заходим туда. Здесь сразу попадаем вот в такой вот холл где мы можем постираться. Стиралка стоит, здесь сверху можно поставить сушильную машину, чтобы вот здесь вот всякие не делать э, сушилки, которые там падают постоянно, неудобно. Постирались, посушились, сразу же сложили вот в эти вот шкафы. Кто хочет, зашел, взял свою одежду там, э, переоделся, что-то здесь, какую-то корзину поставить для белья, очень удобно. Один пришел, постирался. Второй заходит, мне нужно в туалет. Все, я пошел в туалет. Вот у нас унитаз здесь есть, сходил в туалет. Здесь не хватает, конечно, какой-то угловой минимальной раковины, сто Другой человек, например, ситуация заходит в туалете занято. Ага, мне нужно помыть руки. Заходит в ванну, моет руки и все, ничего никакой проблемы нету. Здесь у нас также стоит ванная, можно поставить по желанию душ. Я здесь просто поставил ванну, потому что душ у нас есть в бане, как вы уже видели. Шкаф для инвентаря там. Швабр и тому подобное. И раковина у нас метровая. Обратно выходим в наш коридор. Идем. Вот в спальную зону мы с вами всю посмотрели. Вот так вот у нас будет выглядеть те, кто будет люди выходить из спальной зоны и идти сразу же на улицу. Не тревожи ни того, никого, кто у нас в гостиной. Итак, идем с вами в гостиную. Вот эту вот стенку я вам уже говорил, то что специально я здесь выстроил. Чтобы не видно было. Кому не нравится, можно снести эту стенку убрать. И вот заходим мы с вами в кухню, гостиную. Вот так здесь у нас будет выглядеть панорамы везде у нас. Очень красиво. Очень много света у нас здесь будет. Вот так все здесь у нас здесь обыграно. Первую часть мы посмотрим кухню. Вот кухня у нас П-образная. Здесь у нас барная стоечка. Функционал нижних шкафов. Тоже, в принципе, неплохой. Большая зона для готовки. Здесь вот можно поставить, например, на острую прямо раковину, как эти многие делают. Углу у нас можно поставить плиту. Холодильник встроенный можно сделать. Здесь встроенную технику. Большой. 60-й шкаф здесь у нас станет, То есть, не маленький, не узкий. И точно так же вот у нас здесь вот вся кухня-гостиная с окнами на террасу на переднюю. Вот здесь можно подавать еду, как я уже вам и говорил. И дополнительно функционал увеличит вот эту вот дверь которая ведет нас вот в котельную. Котельные у нас вот такие вот стеллажи расположены. Морозилка стоит, стеллажи, морковка, картошка. Здесь у нас есть котел электрический. Здесь можно сделать всю разводку для отопления, для водопровода. И здесь вот у нас точно так же идет вент для вентиляции, санузла, котельные обязательно и кухни. Все здесь объединено в один вент -канал. И вот так вот у нас выглядеть будет наблюдать хозяйка этого дома, когда будет готовить все, наблюдать, наблюдать за своей семьей, как кто здесь чем и занимается. Вот так все это выглядит. Большой стол на 6 человек, диванная зона, так здесь у нас все расположилось. Обязательно, для многих уже стало обязательным это камин. Здесь у нас дверь на террасу, на заднюю. Вот так все у нас здесь выглядит, диванная зона. Ну и выходим с вами на террасу. На заднюю для баньки. С правой стороны у нас вот такие два стульчика, чтобы посидеть. После баньки отдохнуть, посмотреть на задний двор. Спуститься на задний двор. Здесь что-то поделать, например. Грядки у вас, теплицы. И обратно сесть и отдохнуть. Дрова для бани. И дверь у нас ведет, которая в баню. Сели, здесь разулись, скинули там верхнюю одежду. Здесь можно затопить печку, ну и там можно сполоснуться. Вот стоит у нас здесь душ, все в одном месте. Здесь можно ширмочку сделать, по идее. И сама сауна, баня, кому как удобно. Печка сюда выходит, здесь у нас полки. Для большой компании будет достаточно. И окно. Обратно выходим с вами. И попадаем обратно же на террасу. Итак, друзья, вот такая вот планировка данного дома получилась. Если вам нравится, то заказывайте чертеж «Сенгит» сверху с размерами 300 рублей. смета на этот дом будет 500 рублей. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свое тех задание, под свой участок. Все контакты, напоминаю, под видео. Ну а мы с вами переходим. Сколько же будет стоить построить вот такой вот супер дом, который хотят очень много людей. Которым нравится и которые покупают данный проект данного дома. Поехали смотреть. Смотрим смету. Напоминаю, дом у нас называется Мекка. Дом 150 квадратных метров полезной площади. Бани или сауны. Вот Здесь у нас материал на фундамент. Фундамент у нас будет здесь мелко заглубленный. Высота ленты 1 метр. Ширина ее будет 30 сантиметров. Газобетон будет 400 Получается, газобетон у нас будет свисать. Здесь посчитан именно газобетон. Но если вы хотите сделать, например, из кирпича, либо газобетон с кирпичом, или другую комбинацию, то, в принципе, можно это посчитать. Смету тоже можно переделать под вас. Дальше идем. Материал на фундамент нам потребуется арматура 12-я, восьмерка, шестерка. Бетонная смесь. На фундамент уйдет у нас 24,5. Куба это на 105 тысяч рублей. То есть фундамент на данный домик у нас по бетону выходит на 105. Там вязальная проволока, дюпеля для изоляции, базовый клеевой слой. Это мы сразу же уже будем наклеивать утеплитель на этот фундамент. В роли утеплитель у нас будет ЭПП 50 миллиметров. В общем, вот этот вот весь фундамент на такой большой дом будет выходить на 290 тысяч рублей. Стоимость это примерная, чтобы не говорили, что су, точно здесь может все сойтись. Нет, это ориентировочная стоимость, предварительная, чтобы прицениться, хватит у вас денег на это, не хватит. Конечно, здесь погрешность будет. Цены я брал свои. Дальше идем. Материалы на стены. Здесь у нас будет и арматура для перемычек, арматура для армопояса. Армопояс в газобетонном доме это обязательно. Дальше арматура для Блоков, армирование блоков, это по желанию, конечно, кто кого, чего, каких знаний придерживается. Кто-то говорит, что нужно армировать газобетон, кто-то говорит, что не нужно. Итак, решайте сами. Дальше, перемычки у нас бетонные обязательно, никаких железных уголков. Если железные уголки у вас будут, то обязательно будут трещины на стенах. Проверено. Дальше у нас есть раствор, кирпич облицовочный для вент-канала и кирпич облицовочный для наших столбиков которые у нас на террасе, на передней и на задней. Также бекрос для гидроизоляции. Газобетон будем мы использовать здесь для наружных стен 400, D400. Потребуется нам 53 куба на 286 тысяч рублей. Дальше газобетон перегородочный 100 миллиметров, 16 кубов потребуется, 88 тысяч. И... Газобетон на 200 миллиметров точиной, это у нас будет внутренние несущие перегородки на 40 тысяч рублей. Также клей для газобетона потребуется 89 мешков. Все затраты по стенам у нас выйдут на 547 тысяч рублей. Дальше идем. Материалы на крышу. Крыша у нас вальмова из мягкой черепицы с холодным чердаком. Для этого нам потребуется доска 50 на 150 для стропил 800 метров. Это получается где-то 84 тысячи рублей на стропил уйдет. Дальше доска у нас идет для обрешетки, для подшивки, для подшива потолка внутри и наружу свесов вот этих вот всех. Вот идет у нас 25 на 100. Потребуется ее две тысячи с половиной практически метров на 86 тысяч рублей. Дальше у нас брус идет, доска для балок для перекрытия потолочного 515 Метров 72 тысячи рублей Ну и собственно сама мягкая черепица У нас здесь будет примерно где-то 291 квадратный метр По кровле Это тоже 81 тысяча рублей Крепеж ОСБ под мягкую черепицу Раньше я делал из досок Кто желает может сэкономить С ОСБ будет дороже Но скорее всего покрытие у вас будет намного качественнее ОСБ 87 листов Лист сейчас стоит уже 438 рублей Самый дешевый 38 тысяч рублей на ОСБ Пароизоляция, подкладочный ковер Минеральная вата, утепление Утепление у нас будет 200 мм 700 матов нам потребуется на 66 тысяч рублей В общем, вся крыша на этот домик Выходит у нас на 464 тысячи рублей Дальше у нас остаются окна и двери Входная дверь у нас на 20 тысяч рублей Такая средненькая дверь В принципе, надежная, не жалуются никто Двери межкомнатные у нас 10 штук здесь Получается, вот, 9 тысяч одна дверь стоит Там со всеми доборниками и наличниками вот, по цене где-то в районе 100 тысяч рублей у нас выходит. Дальше, все размеры окон, которые у нас здесь есть. Окна можно сэкономить. Есть лайфхаки, как можно это сэкономить. Если вам интересно, то пишите, я вам скажу по секрету. И в итоге вот все вот эти окна-двери у нас выходят точно так же на 448 тысяч рублей. И в итоге вот этот вот самый проверенный, надежный дом, дом-бестселлер которые хотят, многие покупают, заказывают, делают и строят, будет стоить за коробку дома 1 миллион 750 тысяч рублей на сегодняшний, на начало 2023 года. Если у вас есть такие деньги, то то обязательно рассмотрите данный вариант. Если он вам чем-то немножко не подходит, то это можно все подредактировать, подкорректировать и адаптировать под ваш участок. Посмотрите базовую версию. Базовую версию я оставлю в описании к этому видео. Базовая версия намного проще. Но она универсальная. Она тоже подходит под многие участки. Но вот этот вот дом по функционалу не сравнится с базовой. Здесь у нас напичкано максимальное количество помещений, которые помогут вам жить комфортно в вашем доме. Если вам понравилось, друзья, чертеж стен на этот доме будет стоить 300 рублей. Смету, которую мы с вами посмотрели, я вам скину 500 рублей. 3D-визуализация этого дома будет стоить 1000 рублей. И также индивидуальная планировка под ваш участок и под ваше техзадание. Ставьте лайк. Комментируйте, как вам этот домик. С вами был Доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Всем пока!